сижу сейчас такая монтирую видос словила блять скример в жизни нахуй сейчас посмотри блять короче такая сижу слушаю да вот слушаю аудио это все здесь должно быть шум я значит такая закрепляю и этот ну типа все резко становится вместе и у меня проигрывание не остановилось и у меня блять просто посмотри нахуй что это Сука, блядь, я так обосралась, когда это услышала, нахуй, просто пиздец, я думала, война, блядь, началась. Привет, дипляне, с вами Перпин. С вами Бриз. И Перпин, и Брис, и Перпин, и, и Брис, и и Борис, и мы все с вами, и мы пришли с миром. Итак, сегодняшняя тема это наши комиксы, но не новые, а старые, потому что сегодня мы расскажем вам о чем же должны были быть те самые наши старые комиксы, которые мы рисовать не будем и особо-то не хотели, потому что, блин, ну серьезно. На самом деле у меня много тех самых первых в кавычках сюжетов, но я расскажу про самые самые самые первые и на этом мы закончим, а то иначе этот видос может быть растянуть на три часа. Но ты начинаешь первым. Почему я? Потому что мой комикс, там был один единственный другой сюжет, то есть у меня там все более-менее емко и четенько. Это у тебя 10 тысяч Тем, так что у тебя там рассказ подольше будет. Ну, я ты полагаю. не права. Короче, первый свой сюжет я даже не планировала рисовать изначально. Просто придумалась бриз и придумался как-то к ней сюжет, поскольку большинство моих персонажей это отражение как-то меня и моих жизни Брисси создавала в очень плохой период и я над ней тогда очень жестко отыгралась за все объективно за все то что они сделали больные ублюдки <свят> блин ну я не знаю ну короче это был очень мрачный и плохой сюжет и заканчивался он плохо и вообще все умерли в конце вот так даже скажу все было очень плохо. эй ну не спойлери я еще не прочитала сейчас вообще сюжет другой он типа поменялся кардинально я бы сказала что это лайтовая комедия с небольшим Большими вставками драмы что-то такое, да. Ну, то есть, ну, типа, типиченько. А раньше это был типресняк и вообще жесть, и если ты прочитаешь, что умрешь через 7 дней. Ну, короче, полный набор, да? В видосе про старых осов я рассказывала, что у Брис раньше был другой характер, поэтому я не буду на этом останавливаться, поэтому расскажу только быстренько про сюжет, чтобы не растянуть это. На самом деле, начало было в целом такое же, разве что в то время не существовало такого персонажа, как Блейт. Но сюжет крутился вокруг четырех персонажей. Бриз, Виолы, Блейза и Прессыла. То есть было только вот четыре вот эти персонажей, и остальных просто не было, да? Ой, не нужен. То есть любовной линии Брис не было, в принципе. Была. С виолой, я все поняла, да. Да, ладно. По старому сюжету, часть, кстати, которого сохранилась и в каноне, Брис встречалась с виолой. По большей части это было как бы все. Блин, ладно, я, мне надо объяснить, откуда там взялась драма. То, что сохранилось в каноне, это то, что Брис не любит присцилу, потому что она ревнует своего старшего брата. И она ее очень сильно не любит. Сейчас это еще прям лайт, она просто типа, блин, она меня бесит, я уйду из дома, но раньше это типа, блин, она меня бесит, подсыплю ей осколки в ботинке. там. Короче, Бриз тогда была очень конченой и не то чтобы это хорошо, это было очень плохо, да, я не спорю, это, это был очень плохой персонаж. Она делала плохие вещи, она была прям вот реальной хулиганкой. Но она вроде как была антигероем, да, я тогда она была прям совсем антигерой, которого, ну типа можно в теории понять, но определенно за ее поступки простить нельзя. То есть сейчас можно понять, простить. Раньше это это был. Ну тогда хорошо, что она умирает в конце. Так ей надо. Короче, делала присцеле гадости, но пыталась Виола все это сгладить. Она, короче, пыталась помирить ее с ее семьей. И по итогу там была такая, что дома она делала всякую херню, да. Ей было там некомфортно, бла-бла-бла. Но вот с девушкой своей ей было хорошо, комфортненько. До тех пор, пока эта девушка ее, в общем-то, не бросает. Потому что, ну, ей объективно надоела вся эта х... Она, типа, пыталась, но ничего не вышло. Дальше Бриз от горя подсела на котиков с приставкой Нар. Там должен был быть даже психодел, потому что я хотела в свое время нарисовать пару картинок. Прям под этим, ну ты поняла, да? Отказалась я от всей этой идеи по одной простой причине. Бриз была слишком плохой. И я подумала, блин, я все будут... Она настолько ужасна, я ее даже не хочу, не знаю, ничего не хочу с ней иметь общего. И я тогда все поменяла, а история заканчивалась, ну, в общем-то, тем, что она просто вешалась, потому что ее никто не ждет, девушка ее бросила, плюс она теперь у нас котика-люб. Это нормально, наверное, конец для такого человека, но с другой стороны, кому будет нравиться, в принципе, смотреть за человеком, который всем делал гадости, а потом сказал, блин, да меня никто не любит, да, я, конечно, говно. Человек, но меня никто не любит. Она пыталась, там были моменты, где она очень сильно, ну, в общем, пыталась, да, исправиться, но по итогу просто ее брат все скатывал назад, все в я не пыталась сделать бриз полностью виновата. Я еще скинулась чуть-чуть на Блейзу. Но неважно. В любом случае, все заканчивалось именно так. И я подумала, что это слишком мрачно. Так комон, даже мне не хочется это рисовать. И потом было еще варианта 3 или 4 сюжета, которые я не буду сегодня рассказывать. Затем уже я пришла к тому, что есть сейчас бриз вообще с часом Ну, по сравнению с прошлой бриз, да. Ну, да, подумать, что там иногда курит и чуть-чуть типа хулиганит, знаешь, прогуливать уроки это не бить людей все-таки. С другой стороны она вроде как бьет людей сейчас, нет? Ты не особо права. Она любит драться, но это не то, что избиение. Скорее, знаешь, раньше это была как раз таки та сьюшка, которая могла всем дать сдачи. Это сбалансированный персонаж. Она не может дать сдачи. Она может попробовать дать сдачи и убежать, если не получается. а я поняла. <свеные> то есть она в основном получает да, они раздает Да, но это больше на нее похоже, согласись. Я рада, что я переросла это. Я согласна, это очень похоже. Очень хорошо, что теперь ты понимаешь, что твой персонаж может быть не только сильным, но и слабым. И если он лезет на рожон, то скорее всего он получает пизд. Да, так и есть. Ну, короче, так, да, как-то так, от депрессии переходим... Э, к чему мы переходим, Перпин? Рассказывай. Про персонажей я очень часто и давно уже рассказывала, что они были другие, но сюжет в целом тоже приблизительно похож на тот, что есть сейчас. Но у меня скорее была проблема не в том, что персонажи слишком мрачные. Вообще, да, были такие моменты, если говорить о том, что и Рахель была чуть хуже в том плане, что она помимо того, что была миленькой, она была еще и, капец, жалкой. И Ева еще тогда тоже была, знаешь, такая прям бой-баба, бой-баба. То есть она прям вообще была беспощадная, раздавала всем люлей, как и Марино, который которая вообще могла побить кого угодно. То есть, не было того самого лидера какой-то группировки, которая, знаешь, типа, да, она выглядит сурово, но на самом деле она справедливая, классная и все такое. В общем, как и любой главный герой. Да, понятно. Почему у нее не радужные волосы? Раньше это была просто реально агрессивная рыба. Вот просто злая рыба. Вот теперь это точно Бриз 2.0. Они даже прошли одинаковый путь персонажа. Они были злыми рыбами и стали нормальными рыбами. По сути, так и есть. И Рен тоже, он там что-то у него дико сильные были проблемы. То есть сейчас он чильный мальчик на расслабоне, хотя выглядит как извращенец, да? Замкнутый, хиккой, прям вообще все очень было плохо в этом плане. То есть все вот эти характеры, которые у них есть, которые вешают на них ярлыки какие-то, вот если только-только люди их увидят, под все эти ярлыки попадали. Но я не люблю персонажи, которые выглядят как ярлычок и действуют тоже как ярлычок. Нет, это не так работает. Давайте не надо, да? И суть еще в том, что они изначально были намного младше. Марино и Рен были несовершеннолетними Еве, по-моему, было вместо 8 То ли 3 года, то ли 5 лет Но там тоже не особо разница большая В конце концов, она робот, кому не насрать Единственное совершеннолетнее Там было Рахель, но и тоже там Было намного-намного меньше лет То есть они, во-первых, все были довольно молодые А во-вторых, никакого покровителя Еще тогда даже, ну, не существовало Вообще, сюжет был в том, что Опять же, они приехали в Россию Как и сейчас, да, с этого все началось Рахель и Ева потеряли Маришку. Типа, просто в толпе. А, я помню! Маришку там стопанул какой-то мент, и она, да, и она раздала ему леле, и потом начала ругаться с Евой, и Рахиль как бы все разлюбила -раз -раз А пацана потом уволили за то, что его... Рыба. Группировка вообще существовала, потому что вот этот вот полицейский, он должен был быть одним из героев, но мне было так лень его придумать, то что он был, вот я вам картиночку сюда вставлю, то есть настолько он был невзрачный, убогий, но мне было лень вообще его как-то прописывать. По сути, этот персонаж должен был раскрывать первую сюжетную линию, выдавать экспозицию. Сейчас этим будет заниматься Токи, но Токи тоже, знаете, продуманный персонаж, потому что я не хочу идти по стопам Вивзипоп, которая придумала на коленке главного героя, чтобы он ахал и охал на все вокруг происходящее. Я это не люблю. У меня нету этих Гарри Поттеров, которых просто забирают в Хогвартса, потом спрашивают что, где и как, ему рассказывают, и все зрители такие, о, нифига. Получается, милицейский, ой, извиняюсь, полицейский вырос в Токи. Было бы лучше сказать, что он заменился Токи, потому что Токи тогда тоже в то время существовал как отдельный персонаж вообще из отдельной вселенной, но я его просто, хоп, и добавила в свою. Фио тогда не было, арсьеры тогда не было, никого еще тогда не было. Было, опять же, вот этих главных четыре героя, которые приехали в Россию. Давай будем честны, Рейры и арсьеры бы не было, если бы не мы с тобой. Это правда. По сути, возможно, они были бы, но в виде других абсолютно персонажей. Теперь у Перпин есть два одинаковых персонажа. У меня оказалась вторая сисистая блондинка и я такая, окей? Они одинаковые, Наташ! Они одинаковые, но знаешь что? Мне насрать И то, что их путают, мне тоже насрать Мне это даже наоборот нравится Потому что все персонажи выглядят так абсолютно по-разному По-разному И я такая, блин Но должно быть два персонажа, которые очень сильно друг с другом связаны Еще и выглядят довольно одинаковые. Почему нет? А еще пусть они будут любовницами Вот так-то Мне повезло, что Рейру ни с кем не путают Потому что я индивидуальность По сути, организация тогда, она существовала Туда принимали не только одержимость кстати, они так раньше не назывались Раньше они были просто магические люди Никаких штабов Никаких распределений Вообще ничего не было Я всю эту систему придумала с нуля Уже после То есть я настолько не запаривалась И просто хотела сделать концепцию Магических людей, которые притесняют Что вообще не думала о какой-то Вселенной Вот в углублении Давай скажем прямо Нам тогда с тобой было помало лет Мы с тобой не хотели париться и такие, блин, это история в нашей голове, надо просто что-то придумать и...". Сейчас наши персонажи, как и наши комиксы и наши сюжеты в целом, более-менее как бы, ну, норм. Можно как будто бы представить, что это было бы в жизни и из-за этого читателю легче намного освоить тот материал, который мы ему даем. Он может почувствовать себя внутри, там, ассоциировать себя с персонажем. Ну мне нечего добавить, просто истину глаголишь, сестра. Вот наши спонсоры. Вау, кто это такой красивый здесь? Такой это я Блин, не ты, это наши спонсоры. Не, я тоже наш спонсор. А я тогда тоже получается. А, нет, иди один... на. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш общий канал, подписывайтесь на наши сольные каналы, подписывайтесь на группы ВКонтакте, на Инстаграм, на Телеграм, на Твич, Бриз и ни в коем случае не подписывайтесь на ТикТок. Всем спасибо и всем пока! Пока!